Был заказан кран, название не скажу, название потом напишу, потому что язык сломаешь, пока его выговоришь название. В Китае за 2,5 примерно тысячи рублей доставка, доставка быстрая, 10 числа отправили, 21-го уже принесли домой с доставкой, вот. значит кран выглядит вот так, смотрим что тут о чем? Упаковано все хорошо, упаковано все в полиэтиленовые пакетики, как положено. Значит, инструкция. На бумаге ребята сэкономили, явно. В одной инструкции разрисовали сразу несколько кранов. Не знаю, такой дефицит бумаги, возможно. Но тут, в принципе, инструкция-то и не особо нужна, тут все интуитивно понятно. Значит, в комплекте два шланга коротеньких, естественно, которые будут заменены. Две сеточки дополнительные. Система крепления. Ну и сам кран. И душек к нему, который крепится вот сюда. Значит, устройство душика. Вот. Я так понимаю, на ручку нажимаешь. Ход маленький, плавненький, мягенький. Посмотрим, как будет в действии. Так, сын кран. Ну, тут стандарт. Два шланга сюда вкручивается, потом вот это колечко сюда вкручивается. Вот. Сейчас соберу примерно продолжу. Значит, вот так будет выглядеть. Этот кран. Кран высокий, сантиметров 50. Здесь, видите, есть краник под душик, то есть регулировать напор струи. Обычный кран. ну И сам душ. Все это крутится куда надо, фиксируется вот этим болтиком. Вот такая вот примерно конструкция. Вот краник, точнее душик на кране поворачивается. Также этот поворачивается. Регулируется все плавно, ход плавный. Пока вроде бы нареканий нет. Сейчас установлю, покажу в работе. Так, вот установил экран. Вот так он выглядит. Значит, суть. Крутилка, ну, обычная крутилка. Ничего супер замечательного, и все плохого. Вот, рычезок. Когда он стоит в эту сторону, душ течет слабо. То есть он забирает пол напора с основного крана. Допустим. Делается не. Вот. Если я переключаю в эту сторону, открываю, отсюда уже не льется, а льется чисто душ, но напор, конечно, смывающий, вот рычажок, то есть вот так взяли, потянули, Ох ты я, дуже сильно, Ну вот это все крутится, сами видите, также экран, Таким образом, что бы я сказал бы насчет этого крана? Ну, в принципе, кран довольно-таки неплохой, интересный, своеобразный. Единственное, пожалуй, на мой взгляд, немножко коротковат вот этот гусак. Потому что, если мыть посуду немножко коротко, был бы он хотя бы вот... Настолько подлиннее было бы интереснее. Ну а так, за ту сумму, за которую он куплен, в принципе, можно сказать, что больше он мне нравится, чем не нравится. Ну все, всем спасибо.